Никогда не говори, что любишь, душу настишь. Не открывай, иначе ты свою любовь загубишь. И скажет он тебе, прощай, пусть чувство будет твоей тайной. А он первым пусть о любви говорит. Признайся в шутку, словно нечаянно, при этом сделай лукавый вид. Будь яркой, красивой, загадочной, чтобы хотелось ему разгадать. Будь волшебной, немного сказочной, чтобы он мог тебе сердце отдать. Тогда любовь ваша станет наградой, Счастье и радость будет дарить, Когда сердца в унисон бьются рядом, Как птица хочется в небе парить.